Благодарю вас за то, что вы смотрите это видео на канале ⁇ Ты хочешь стать миллионером ⁇ Уже все знают, что Алла Пугачева решила спеть на своем юбилее. И поскольку это событие произойдет только в апреле, то я расскажу вам, как такое стало возможно. Действительно, концертную деятельность я прекращаю. Алла Пугачева, певица, уйдет со сцены. Но... Наступит, скорее всего, время другой Аллы Пугачевой. Дело в том, что Алла Пугачева уже давно пенсионерка и поэтому не могла остаться в стороне от пенсионной реформы в России и решила всем престарелым артистам показать, как нужно петь на пенсии. 17 апреля 2019 года в Кремлевском дворце пройдет юбилейный концерт Аллы Пугачевой, и несмотря на то, что билет на концерт стоит 100 тысяч рублей, Алла пообещала, что все пенсионеры смогут посмотреть ее концерт по телевизору абсолютно бесплатно. Корпорацию Ростех специально для этого предложила АО «Вертолеты России» оказать спонсорскую поддержку для организации концерта Аллы Пугачевой. Компания попросила выделить певицы 40 миллионов рублей. Представители артистки подтвердили подлинность письма и отметили, что эта сумма лишь малая часть стоимости организации выступления пугачева отметит свое 70-летие юбилейным концертом алла пугачева пс госкорпорация объяснила трату миллионов на концерт пугачевой рекламой вертолетов государственной корпорации ростех заявили что средства на организацию концерта аллы пугачевой были выделены в рекламных целях об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Компания заверила, что эти расходы соответствуют федеральному закону о рекламе, а финансирование проходит за счет чистой прибыли акционерного общества «Вертолеты России». Эта работа направленная прежде всего на повышение узнаваемости продуктов и брендов за счет упоминаний в контексте спонсируемых мероприятий, отметили в корпорации. АО «Вертолеты России» – это российский холдинг, объединяющий большинство вертолетостроительных предприятий страны. Компания входит в структуру госкорпорации Ростех. Корпорация создана на основе имущественного взноса, осуществляемого Российской Федерацией. Генеральному директору холдинга Алексею Криворучко принадлежит 49% акций, купленные им. В 2014 году за 1,3 миллиарда рублей. Криворучка Алексей Юрьевич, действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса, занимает должность заместителя министра обороны Российской Федерации с 13 июня 2018 года, отвечающий за организацию военно-технического обеспечения вооруженных сил. К сожалению, рассказать о нем особо нечего, потому что трудовая биография его начинается с 1999 года сразу с заместителя генерального директора, а в дальнейшем он уже генеральный директор ОАО Ростовского завода гражданской авиации номер 412. Только безграничная его любовь к творчеству Аллы Пугачевой позволила Алексею Криворучков выбрать для рекламы российских вертолетов Именно юбилейный концерт Примадонны. Так что если вы еще летаете на вертолетах зарубежного производства, приходите на юбилейный концерт Аллы, смотрите на наши вертолеты и подписывайтесь на канал ⁇ Ты хочешь стать миллионером ⁇ чтобы не пропустить видео рассказы о людях, которые делают российскую историю блестящей на экранах ваших телевизоров. Если ты любишь творчество Аллы Пугачевой, ставь лайк. Если ты не знаешь, кто это такая, ставь дизлайк и напиши в комментарии, будешь ли ты смотреть на рекламу российских вертолетов во время ее концерта.